Привет, аудитория! В воскресенье 15 января 2023 -го года у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights. Uh, в этом видео хочу разобрать приимный бой женского родстера uh, турнира UFC в величайшей весовой категории между Кэтлин Вьера и Ракель Пеннингтон. 30-летний боец из Бразилии в профессионалах провела 14 боев, 12 из которых одержала победы. В начале карьеры в UFC шла на хорошей серии побед, но после того, как вышла в топ дивизион, начала чередовать победы с поражениями. В настоящее время идет на серии из двух побед подряд против Миши Тейт и Холм. В данный момент находится на третьей строчке своей весовой категории. Вильера является базовым борцом и джитсером. Очень неплохо выглядит на нижних этажах, и Стойки тоже чувствует себя хорошо, но вот достаточно много пропускает она, и высококлассные ударники доставляют ей в этом аспекте проблемы. Но Кэтлин довольно неплохо улучшила свою ударную технику и защиту, что мы увидели в бою против топовой оппозиции в лице Холли Холм. Казалось бы, Холм должна была победить, перебить Виеру, но Кэтлин достаточно неплохо отстояла 5 раундов и нанесла больше урона, за счет чего и победила. Обладает она неплохим кардио, которого хватает на 5-раундовый бой сполна. Ракель Пиннингтон, ее соперница, 34-летняя боец из США, провела в профессионалах на 25 боев, 16 из которых одержала победы. Ракель это универсальный боец, хороша как в борьбе и грэппинге, так и в стойке. Есть у Пеннингтон неплохой кардио, которого предостаточно для прохождения трехраундовой дистанции. Бои проводятся нас умом, придерживается геймплана. Если попадается слабый боец в борьбе и партере, то Ракель работает с ним в этих аспектах. Если понимает, что борьбу лезть сложно или опасно, пытается работать стойки. На данном этапе является крепким топом дивизиона и идет на серии из четырех побед к ряду. В интерпрометрии небольшой перевес будет на стороне а, катки Веры. Размах рук будет больше на 2 сантиметра, рост выше на 3 см, взрах, размах ног будет больше на 6 сантиметров. Вероятнее всего бой будет проходить все-таки в стойке с редкими попытками, попытками перевода в партер. У обоих хорошая защита от тейкдаунов. А, вряд ли бойцы будут тратить силы на попытки перевода, большинство из которых обречены на неудачу. Вера будет помощнее и по помоложе соперницы, а ракет будет, наверное, побыстрее. А позиция была выше у Пеннингтона, но хочу заметить, что Виера от боя к бою заметно становится лучше, развивает свои навыки, что не может не радовать. Стоки оба бойца работают на точность, вероятнее всего тут у нас стоит ждать, нам стоит ждать тактический перестрел между бойцами на протяжении всех трех раундов. Можно присмотреться к полному бою, но на это событие будет коэффициент 1.5. Его можно, в принципе, пробовать забрать, кому интересно. На победу какого-либо бойца дают примерно одинаковые цифры, но я все же склоняюсь к победе Веры по очкам. Кроме того, что она вполне себя может победить Ракель за счет габаритов и мощи, и все притягивают ее на титульный бой. Все-таки Кэтлина свежая кровь в претендентах, и на ее предполагаемый титульный бой с Нуни, с публике интересно было бы посмотреть. Ну, это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я за день, а то я за два влаживаю свои прогнозы на бои, по которым не делаю видеообзор, но они мне интересны для ставок. Подписывайтесь, чтобы не пропустить этот пост. А также подписывайтесь на YouTube канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте до следующего видео. Пока!